Всем привет! Всем привет, дорогие друзья! Сейчас может прерваться трансляция, потому что заезжаем в тоннель. Привет, привет, привет. Привет, привет. Всем привет. Сегодня у нас состоялась открытая тренировка в нашем Клубе Рус который находится у нас в Севастопольском проспекте, дом 6. Всех ждем, приглашаем. Мы скоро выложим отчетик о том, как все произошло. Через километр защиты себе по направлению и за кольца Есть, будем держаться. Так что. Тренировочка, тренировочка, как всегда, тяжело, ребят. В нашем возрасте, вот 38 лет, да, 38 лет, уже любая тренировочка, это подвиг, ребят, это подвиг. Это ты встаешь и идешь, просто преодолевая, включаешь вдохновляющую музыку. Ты, короче, каждая тренировочка для нас в нашем возрасте, как последний раз, ребят. Мы можем с этой э, тренировочки и, и не вывести, так -то, А вот... Киевстонер, Киевстонер, братцы, брат, Киев -стонер. Ребят, я вам скажу так, что Киевстонер сегодня был на открытой треничке и показал просто сейчас. Выйти в прямой эфир. Расскажи, да? Да. Просто Просто это был люкс. Просто показал, что. Брат, тренировка когда в тренировку. Да? Тренер сказал, что он не ожидал, что ты такой класс показывает, Он думает, что ну, толстяк, брат. Я говорю, что это толстяк! Это толстяк! Клистает! Я аж в прошлом занимался, брат. Брат, не важно, что ты в прошлом, знаешь, важно, что ты сегодня, брат. Как ты сегодня дышишь, чем дышишь, куда идешь, о чем думаешь, брат. Ну я сегодня, я сегодня отдал себя. Я оставил весь свой пот там. А это тебе, брат, ну, да уважаю за то, что ты всегда в халат до конца, вот до конца, все что есть. Конечно. Блядь, что есть. Газ лайф все что есть до тренки. До того, -то... до того. Только так. Задний не имеем, ты просто ты, ты просто ты просто ответный Я когда увидел, когда ты выдал десятку и еще на и на двенадцатый дал газ, ну, ну. надо ж добавить было, понял? Слушай, ну ты сегодня тоже такой класс показал, ты там разминал нормально, брат. Видно, что ты давно занимаешься уже... Брат, ты чё, насыпаешься, брат? Не, я в натуре... Я, я, я а просто, не... я а знаешь, твоего, я твоего очень... пожара подтягивает, подтягивает присыпкой, брат. Такой, брат. <laughs> знаешь, знаешь, вот что я заметил, что давно на тебя никто не бифит, потому что все видят, как ты уже рубишь, понял? Такая ситуация. Не из-за этого, братан. А потому что у меня э, работает поисковая служба. Брат. Не, ну это Потеря. само с Потеря, это знаешь, как, как, это, как называется, потерявшихся животных, знаешь, мы ищем, Ну слушай, они справляются, конечно, эффектно. Вот это самое, радует меня очень сильно. Скажи, уже неинтересно стало даже искать. Ты честно, да. Находишь кого-то, знаешь, пытаешься, пытаешься вот опять сыграть в игру, сразу закрытый аккаунт и... И... Думаешь, вот такая вот духовка, а калибр вога, понимаешь? Ну да, это как это. Это как эти маленькие собачки ручные, которые гавкают, понял? Брат, знаешь, моему агентству все равно, хоть медведи, брат, Я в Нью-Йорк езжу, посмотрите, В Нью-Йорк? А я Курскую проезжаю, брат. Брат, хава-хава-хава-хава-хава. Да, я сейчас в Харьков еду. Посмотри, что. Вейве, О, субурбан понял. Yeah, yeah. Да на, ты что Ч ⁇ х, чех, чех, чех, Да, чех, чех, чех, чех, чех, чех, чех, чех, чех, чех, чех, чех, чех, чех, твой, как он и твой он сегодня <смех> <смех> да. у, него, у него режим зимняя рыбалка, понял? Ты что, он просто... <смех> он просто как Митя сегодня решил поснимать, понял? Вот ты, смотрите, ты учись просто, высший класс вообще, как еврей, прокручивает mm. просто. Я возьму на себя полностью съемку, чтобы отследить максимальное это мероприятие. Понял? <смех> А мне уже пишет, хочу совместную тренировку побыстрее, понял. Когда ты пошел в крабах с Майком, я понял, что там, просто склейка произошла, Ну, я просто я думал дать ему еще, но решил понял, уважить возраст. Такая ситуация, да, Майкл? Мне еще с ним дружить, понял. Конечно, еще, еще в баньку, как говорится, нам еще и в баньку везти, конечно, а вот... Вот так вот, что Я вот так вот, именно, а? Брат, ты что, в гри... грибы, грибы вернулся? <грибы> мечтаю, <я> понял? Ты поезжал по грибе? Мечтаю, мечтаю вернуться, понял? Возь... <грибы> Возьми, меня. Как сейчас занимаешься, горячим, горячим, А? А кем пацаны из грибов закрепать? Не знаю брат, я, я только с чатом общаюсь. А он делает а что-то дорогой? Да, он давно, он сколько? Он с девятого года уже именно в топах был у Киева, понял? Нет, нет, я его супер знал. И как он делает что делаете? Делаете? Не знаю, сейчас нет, но собирается что-то делать, не знаю. По поводу этого нет. Ты ж, знаешь, я с рэперами о а рэпе не говорю, понял. Тимош, Тимошка. А ты что, скоро да, нас да, порадуешь да, чем-то, да, скажи брат. честно. Как, да, брат? Как, брат? Брат, ты нас чем-то порадуешь скоро какой-то музыкой? Нинтендо. брат. Альбом. Альбом Нинтендо? Он будет такой. знаешь, будет Молодежный. Молодежный? Ты, короче, решил им показать. Поспитывай, поспитывай, поспитывай, Ну, мы ждем очень сильно, очень сильно. Ждем альбом. Он будет, он будет. Ты Я тебе тоже целую, Брэд. Спасибо большое. Давай, давай, давай,